Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. В этом видео ваш ребенок научится правильно произносить одно из самых часто встречающихся сочетаний в английском языке – NG. Вы также узнаете еще об одном плюсе, огромном, большом плюсе правильного и красивого произношения. Подписывайтесь на мой канал, смотрите наши видео -уроки и приходите в школу ILS – ILS. Your bilingual Для начала хотела бы подчеркнуть, что в английском языке практически нет звуков русского языка, и те, что похожи по звучанию, все равно произносятся другим способом. Более того, в английском есть звуки, которых нет почти ни в одном другом языке мира. Создать их из привычных нам, русским, положения языка физически и физиологически невозможно, поэтому произношению нужно учиться, но не все об этом говорят. Совсем немногие пытаются приложить усилия, чтобы произносить красиво, а жаль, ведь те, кто это делает, сразу выделяется на фоне всех изучающих английский язык. Таких людей охотнее приглашают на работу. С ними охотнее общаются, ими восхищаются и говорят «Вы так прекрасно говорите по-английски, из какой вы страны?» Красивое произношение – это признак элитарности, помните об этом. Друзья, надеюсь, вы поняли, почему нужно заниматься произношением, и мы переходим к разбору правильного произношения английского сочетания «н». Для этого поднимаем корень языка вверх, напрягаем его и уходим в носовой звук М -м -м -м -м. Почувствуйте, как корень языка упирается в него. Получается такой гнусавый носовой звук. Послушайте и проговорите следующие слова за мной Цинья, Ринья. Мы часто прибавляем окончание -ing к глаголу во времени Present Continuous. Это окончание произносится также. In, звук г не произносится, пожалуйста, не произносите его в этом окончании. Повторите за мной, копируя звуки. Playing playing playing cooking, cooking cooking cooking bringing bringing bringing Теперь попробуем произнести небольшую скороговорку на сочетание ng. Друзья, всегда сначала проговаривайте медленно и только потом ускоряйтесь, приближаясь к естественному темпу речи носителей. Mr. King is bringing something pink. Мистер Кинг, is something pink. Мистер Кинг, is something pink. Мистер Кинг, is something pink. Друзья, запишите свой голос и послушайте, как здорово у вас получается! И помните, что для красивого произношения ребенку необходимо не только уметь произносить верные звуки, но правильно интонировать фразы, делать акценты и слышать редукцию, то есть э, изменение, искажение звуков в э, речи носителей. Этому и не только этому мы обучаем в наших онлайн программах для детей. Ребенок говорит бегло. Красиво, как носитель, и ему хочется знать больше и открывать для себя удивительный мир возможностей. Подписывайтесь на мой канал, смотрите наши видеоуроки и приходите в школу ILS. У нас заговорило более двух тысяч учеников. И ваш ребенок тоже заговорит по-английски.